Если женщина действительно решает уйти, она уходит молча, беззвучно, тихо. Не будет ни истерик, ни разговоров, ни прощания, ничего. И даже мужчина, от которого она уходит, в этот момент, скорее всего, не будет рядом. Она дождется момента, когда он будет на работе, у мамы с друзьями или дождется и просто уйдет. Вот просто так, в одиночестве. Она соберет свои вещи, силы, мысли и унесет их с собой. А чувство чувство она оставит среди голых стен, которые покидает. И это будет единственное, что останется после нее к его приходу. Умирающие чувства без их источника. Пока она говорит, о расставании, закатывает скандалы, просит помочь спутить в тяжелый чемодан машину, вызвать ей такси до да мамы. Все это лишь тихий крик души. Останови меня. Не дай уйти. Все это очередной второй шанс, данный мужчина уже трижды по три раза. Но однажды она замолчит. Перестанет пугать и скандалить. И вот тогда не останется ни единого шанса что-то изменить, ни малейшей возможности ее вернуть. Все. Больше нет. Умерла та, что любила и терпела, молчала и ждала. Аривидерчи. Чао. До свидания. До самого нежеланного случайного свидания.